Хиспект режет? Не режет. Но письку отрежет. Так, короче, мужики сигны сигнами, но они закончились, и поэтому все, что я могу вам сказать, это музыка, <музыка>, музыка со смыслом, как бы. <музыка> вот. Я сейчас вам покажу девайсы, которые сегодня у меня были. Я сегодня распаковал девайсы жесткие. Для начала, короче, мужики, внимание. А, а не, ну не, а, музыку вовнуту, потому что на речке дадут им э жестко. Во-первых, это микрофон. Fifine динамический, вот такой вот интересненький. Чисто... <рег <Madness> <регoda> <регoda> <регoda> вот, короче, микрофон Fifine. Вот такой вот интересненький, да? Он уже весь заляпанный. Пиздец, вот эта штука, она все принимает в себя. Она прям мягенькая, большая. Кру... Я думал, он будет гораздо меньше. Это, короче, первый необычный крут... Пиздец. Я, я, я, это, я думал будет гораздо меньше Это первый необычный крутой девайс с Алиэкспресс Следующий это вообще пиздец Это просто пиздец Это наушники, нахуй, соник, блять, какой-то Эти наушники, чтоб вы понимали но ну, это типа копия G435 То есть логика такая же Это абсолютно такие же э, типа наушники Но, как оказалось, они умеют, блять, сжиматься Это во-первых, то есть, ну, вот так вот закрываться а, Во-вторых, они... Красивее в жизни, чем я думал В-третьих, они также умеют Вот этот шарнирчик, как на 435 Складываться умеют Я уже рассказал Имеют такие же вот проводочки прикольненькие И они больше, чем 435 А еще у них тут есть Вот эта черная штука, это короче динамик Это Отсюда выходит звук то есть э, басы долбят, э, звук должен выходить. А здесь из управления, пиздец, громко, э, тише, громче. Включить-выключить, подсветка у них есть еще какая-то. Микрофон замутить. Они могут подключиться по Type-C, и они могут подключиться по 3-5 мм джеку. Здесь есть микрофон, и все это стоит 4000 то есть вот эти вот наушники с таким функционалом, которых больше, чем все остальное, чем 435-е, у них гораздо больше. Я их еще не тестировал, но, вот. но выглядит уже неплохо. Хотя вот этот шарнирочек, хоть и прикольно, что он э, стягивается Ну, короче, смотрите, вот даже вот так вот берем Вот эта сама штука, она гораздо подвижнее То есть, ну, кажется, что люфтит, да? Но на самом деле это специально сделано Там прямо специально есть такую небольшую, небольшую штучку, видно Что они типа должны вот прям специально вот так вот шароебиться туда-сюда То есть это чтобы лучше вашему шаму подстраивалось Ну и давайте примерим чисто Ну, на мне немножко кринжовато смотрится, да. Мне вот это вот все цветастое не особо идет. Но они, короче, вот я их одел, я прям. Ну, они, во-первых, из-за того, что больше, они как-то более прикольнее на ухо, что ли, ложатся. Это, во-первых. Во-вторых, у них какой-то. Ну, то есть, вот если вот по ним пьешь, ты прям чувствуешь, что там есть динамики гораздо больше, чем 435, и баса будет однозначно больше, как будто. Не знаю, и такой звук, знаете, поглощение есть, как будто ты, ну, тебе херово слышно. Точнее, как будто ты прям, ну, посел конкретно в чем-то. В общем, классные наушники, пока, по крайней мере, по визуалу, да. Если у них будет звук еще хотя бы, хотя бы просто нормальный, то это будут уже хорошие наушники, я их похвалю в ролике. Потому что из функционала, что они, в принципе, из себя представляют, уже очень интересно. Вот, и, и к ним еще вот такой вот интересный адаптер шел. И если вы в курсе, что это такое, может быть, расскажете. Смотрите, здесь, значит, у нас есть подключение по USB. Вот это вот подключение по USB. И здесь у нас есть разъем Type-C. Есть еще вот такая вот штучка, она просто, просто штучка. И она, типа, зачем-то вставляется вот сюда. Вопрос, нахуя и зачем, и что вот это тут вообще такое? Типа, это просто заглушка, что ли? Это для телефонов в смысле? В смысле? То есть вот это вот я вставляю в телефон? Серьезно? И типа это будет э, к телефону по радиоканалу подключаться или что? Звучит как-то странно, но прикольно Так, следующий моментик э, К самому пиздецу перейдем попозже Пока что мышка XD7 э, Вы сейчас охуеете, пацаны, мужики Потому что это, опять же, будет сравнение с моей 435 Так, свою я выключаю. Просто, чтобы вам кое-что продемонстрировать. А, вот. Внимание, мышка XD7. Выглядит она вот таким вот образом. Вот она, вот такая вот маленькая. А, да, блядь, ну фокусируйся. Вот она, вот такая вот мышка. Форма маленькая, удобная Мне прям удобно, классно В комплекте с ней сама по себе Шла еще вот такая вот закрывашка Помимо этого в комплекте шли Наклеечки для нее Потом шли вот такие вот Прикольчики, чтобы наклеивать И не скользило у тебя, ну и еще Дальше тефлоновые ножки Вот эти вот нормальные, короче комплект Жирненький, но помимо этого я долбоеб И я заказал себе еще вот такие вот цвета Ну то есть вы понимаете, что я хочу сделать из мышки Я хочу сделать флаг Российской Федерации, блять, а как бы сама по себе белая, будет еще синяя и красная. И у меня будет флаг Российской Федерации. Вот. Поэтому вот такая вот приколюха у меня будет в видосе. Ну, типа прикольчик, чисто. Вот. А теперь внимание. Вот она моя мышка. Fountech XD ME4. Слушайте. Что я сказал Fountain? Dark Project ME4. Приятно звучит, да? А теперь внимание. канал у меня наушники также подключаются неплохо еще раз для сравнения вот ме4 xd7 она очень громкая пацаны она прямо капитально громче чем ме4 а микрики там точно стоят не этот не не 8 вот эти вот Видос смотрели, как бы гайд учили, знаете, как выбирать теперь микрики. Там точно стоят не КАИЛГМ 80 Там явно стоит что-то другое, что я не знаю, но звучит оно капитально громче, чем м, в Дарпроджетовской мышке. При этом XD7 дороже. То есть, ну, опять же, думайте, что покупать. Э не буду пока... Может быть, она будет невероятно классная, удобная. Надолго будет ее хватать. Или просто я слишком влюб влюблюсь в эту форму. В общем, может быть, какие-то причины будут, почему я буду пользоваться XD7. Но пока что ME4 ну, вкуснее выглядит чисто из-за кликов. Вот, Во-первых, она дешевле. Она стоит 5000, а это стоит 6,5. И... Ну, как бы, клики... Я думаю, вы понимаете, что это относительно критично, блядь. А теперь Внимание. Внимание, мужики Сейчас я вам покажу то, что вы никогда себе в жизни не купите Потому что нахуя Внимание Клавиатура 40% 40% клавиатура Здесь нету ни циферок, ни эфок Нету никаких э, системных кнопок Типа пейджа, page пейдждаун, page Delete, э, Backspace. Но теперь внимание Присмотритесь на свою клаву и на эту на вашей клавиатуре есть э, вот здесь вот, короче, буковки Ж, Э, e, твердый знак Ю, э, Б. Э, здесь просто кнопок на русских нету. Эта клавиатура полностью не юзабельна потому что ты на, на ней не сможешь печатать э, русский алфавит. То есть только английскую речь, только английскую речь. И все остальные действия у тебя будут происходить через FN. Вот такая вот клава, пацаны. А теперь, блять, ну на секундочку, она стоит э, 7000 рублей. Семь тысяч рублей. <звучит> Это я ее еще на, на весу держу. Я не знаю, как вам показать, если она будет на столе. Вот типа. <звучит> Для сравнения я сейчас в КД 83 три покажу, как у меня звучит, допустим. Это моя клавиатура. Я прям долблю. Прям долблю. И вот это. Ну и пробел чисто на моей. И на этой. Я думаю, вы поняли, да? Ну, хуйня из жопы. В чем прикол короче ребята я разыграю скорее всего что-то из всего этого мышку вряд ли потому что у даши не беспроводная но вот эта клавиатура вот как бы ну говно, да ну на халяву взяли бы чисто за репостик вконтакте короче хочу вот про вконтакте чуть попозже поговорить но короче спойлер я скорее всего именно эту клаву и разыграю а может быть не клаву, может быть наушники или микрофон Посмотрим, что конкретно буду разыгрывать, потому что вот эту клавиатуру, может быть, я еще поставлю на этот. Ну, типа, у меня, у меня есть полочка же, вот, вот там вот штука, где много всяких. Ну, короче, клавиатур Я не испугался. Я не испугался, Собакин. Хочешь клаву собакин? Стри, какая, ля какая? М -м -м. Оля, какая. Короче, это 40% клава. Я ее, скорее всего, поставлю на полочку. Э, разыграю на уш. Короче, мужики, она еще... Вряд ли это будет заметно. Потому что я не знаю, как там... О, о. Она, короче, поцарапана. Не знаю, видно или нет, но вот эти вот впадины, это, короче, ну, прям царапки такие. Типа пластик говно из жопы. А посередине там есть еще белые такие царапки. Вот прям, короче, где-то вот здесь, а вот... Есть прям такая белая, не полоса, а такие типа царапки, опять же, как объяснить. А. Во, во, видно, видно, видно, видно чуть-чуть. Вон мне, видно чуть-чуть, видно. Короче, 7000, я ее даже разыгрывать не хочу. Наушники, скорее всего, разыграю, мужики. Э, поэтому у меня есть группа ВКонтакте, я ее создал. Я теперь буду активно вести ВКонтакте, я сегодня вам расскажу чуть попозже. Такие инсайды насчет ВКонтакте, вы такое нигде еще не услышите. Короче, э, подписывайтесь на группу ВКонтакте у меня. Подписывайтесь на группу, там буду разыгрывать клавиатуру, но попозже. Типа, это в, в начале апреля будет. В начале... 1 апреля, 1 месяц апреля будет розыгрыш клавиатуры. Ой, тьфу ты, блядь, какой клавиатуры? Наушников, скорее всего. Скорее всего, наушников. Из всего вот этого вот, скорее всего, наушников.